Здравствуйте, я руководитель управляющей компании Уютный дом. Кривошеев Владислав Александрович. А это Кривошеев Александр Сергеевич. Ну, меня уже представили. Вот хочу рассказать предысторию нашего из появления нашей управляющей компании Уютный дом. Управляющая компания появилась год назад, в июне месяце. И все это время мы шли, маленько развивались, создавали базу, программу и все остальное. Ну, вообще итогом всего появления управляющей компании у нас был дом Островского 5. Где-то лет 5 назад а, занимались капремонтом этого дома. И старший по дому посоветовал, говорит, Александр, а что бы не открыть нам управляющую компанию частную? И а, привел пример город Куйбышев, в который там находилось уже несколько управляющих компаний. То, что не... а, к нам перешел, с 1 октября перешел дом а, Каро Марса 117. Ну, Островского 5 нам не пришел, то что был нарушен регламент, а Карл Марс 117 пришел приказ, к ЖИ, что он стал, попал в наш э, реестр для нашего обслуживания. А самое первое, то, что было дом, как появился, пришла старшая по дому э, Мосина Ирина Александровна, ну и попросила как строительная организация проверить смету. Э, СМЕТУ заключалась. Демонтаж крылечек, которые находятся у них на, на, на территории, при входе, в подъезде. И монтаж э, металлических крылечек с металлического каркаса. Наши сметчики пересчитали эту смету. И смета у нас составила примерно 700 с лишним тысяч рублей. Если мы будем разбирать ее по кирпичнику. Если мы просто загнали спецтехнику, убрали эти бетонные плиты, кирпич, тумбы, увезли, это выше где-то предел полмиллиона, ну, 500 с лишним тысяч. Ирина а Александровна унесла это всю муниципальную управляющую компанию. И, и ну, помимо у нас был еще разговор, то, что мы предложили, не хотите ли вы перейти в нашу управляющую компанию. И итог был то, что вот мы сделаем этот ремонт. Добавок, у нас тариф намного ниже, чем у муниципальной управляющей компании. У них 25 рублей с лишним, а у нас 20 рублей с лишним с квадратного метра. Это техническое э, ну, содержание дома. Ну, как это быстро, что так все закрутилось. Э, тут провели собрание с жильцами. И в итоге провели собрание уже э, про, ну, по переходу уже дома в нашу управляющую компанию. Потом чем у нас собрался форум, да? Да, увезли все документы. Увезли все документы, и где-то часа, наверное, 20 наверное, сентября к нам пришел приказ. Ну, самое, что у нас интересное получилось, приказ пришел, муниципальная управляющая компания не, хотела нам, ну, не хочет нам передавать этот дом. Проблема заключается в чем? После перехода дома к нам муниципальная управляющая компания в течение 3-3 рабочих дней должна была передать всю документацию, которая находится на этом доме. Помимо финансовых средств, которые собраны жильцами, деньги являются жильцов, а не их собственность, а не собственность, не муниципальной управляющей компанией. Так как в настоящее время мы не можем ни забрать ни документацию для заключения договор, договоров, к примеру, там, с энергосбытом для УДН, а также с самой же управляющей компанией муниципальной, то, что, чтобы они тоже с нами заключили этот договор представлению воды, канализационных ну, сборок, ну, там, канализации, ну тоже все И, И э, сейчас управляющая компания, вот сказали, что не заключает договор с жильцами, вот, основа. Да. Они не хотят заключать прямые договора, основываясь на том, что прямые договора дают отсрочку ресурсной организации. Но в связи с тем, что му в ЖКХ и есть ресурсоснабжающая организация, и представляла ресурсы для этого дома, они не могли взять эту отсрочку. Они должны были сразу принять то, что вот все документы находятся у них, значит мы заключаем договора. Но в итоге мне пришел ответ, что они ждут от меня документации, которые у меня нету, которые я от них жду. То есть это получается замкнутый круг, и непонятно, где эти документы находятся. Самая интересное пишет у нас получается, документы, когда дом перешел к нам, МУК какая отправляет нам документы заключения ресурсоснабжения. Самый что и то, что если он не подписывает эти документы, то они автоматически вступают в силу, ну да. просто сами, без подписи руководителя. Они 30-го часа отправили заказное письмо, а вот эти документы мне пришли только числа второго. И в итоге с первого числа они уже подписаны мной, ну, ну, не условно. Условно, условно подписаны, да. что им уже условно подписаны Ну, по сути дела, еще хочу сказать, что ресурсник не может управлять домом. А почему ресурсник не может управлять домом? то что у ресурса, ресурсника он отвечает за ресурс. И то, что деньги, которые там, например, там как вот у нас происходит в Арабинске, Текущий ремонт, который собирается на э, там, благоустройство дома, там, на текущий ремонт, там, на содержание, уходит в другую э, статью расходов. К примеру, также на приобретение, получается, э, там, ну, ну, обслуживание котельных, там угля и все остальное. То, что, ну, нигде такого нет. К примеру, Сибека э, в Куйбышеве отличается за типа, ну, во всех других городах. А, и вот почему мы еще так вдобавок за упомянуть, что было когда собрание, а, в протоколе собрания прописано а, черным по белому, что написано, а, жильцы заключают прямые договора. И это решили жильцы, поставили галочку и расписались. Но наша муниципальная управляющая компания отвергает решение жильцов. А, ну, в жилищном кодексе это все прописано, это все реально, то, что не надо никаких третьих лиц. Вот, к примеру, почу я за электричество, я получу непосредственно энергосбыт. Я сплачу это за тепло, я буду платить непосредственно тепловикам, которые мне принесли это тепло. А зачем нужно третье лицо? третье. Жильцы спрашивают у него, где у нас тепло. Он спрашивает э, у поставщика, где тепло. Получается опять, а те говорят, мы предоставили, опять замкнутый круг, ну нету конкретики никакой. А здесь прямые договора. И они прямо что-то вот уходят, примеру, почему это все создали у нас э, в государстве. Как правило, управляющие компании, которые там создаются, скрывают финансы. Финансы какие? Вот собрали они за тепло деньги и оставили в своем котле, ну, у себя. Часть не И получается, все время получается задолженность управляющей компании для, ну, перед энергоресурсниками. Вот, все в этой ситуации не оказаться. Ну, не оказаться должником. А сейчас, в настоящее время, пока Марс 117 люди оказались заложником всей этой ситуации. Ну, прям реально... Не хотят заключать договора, когда они обязаны. Сейчас мы подали документы в прокуратуру, подали документы в ФАС, в прокуратуру в нашу местную, короче, ну, наша местная сейчас отправляет э, документы в ГЖИ на рассмотрение. Ну, с точки зрения жилищного кодекса, мы вообще идем по рамке закона. Мы ничего не нарушаем, все идет, ну, что написано в жилищном кодексе. Изменения. Также у нас администрация города предъявила нам, что у нас якобы неправильные провели выборы. У нас а, все согласно регламенту, все согласно, как это должно было сделано быть. А, вся информация по выборам а, дома находится на сайте ГЖИ. Это а, ЖКХ, это а, в доступе. Любой человек может это посмотреть и ознакомиться со всей информацией. С бюллетенями, сайт, ну, все, что, что можно. Здравствуйте, я старшая по дому, Карла Маркса, 117. Это проблемный дом нашего города Барабинска, хотя находится в центре города, дом в ужасном состоянии. Долгое время мы пытались привести дом, обращались в ЖКХ с разными просьбами. последний раз ну, мы обратились с просьбой, чтобы нам сделать козырьки. Когда увидели смету, решили обратиться в другую компанию, рассчитать смету. Так мы попали в Кривошию. Сажали собрание. На собрании большинством голосов решили, что мы переходим. Сейчас мы уже в реестре, мы в компании в новой, но начались разные разногласия. Разногласия говорить, что не будут получать субсидии. Для многих бабочных это очень. ложной информации, потому что субсидию дает федеральный закон, но никак не ЖКХ. В отчетном ну, мне сказали, что счета закрываются. 11 числа я отвезла заявление в ЖКХ, чтобы нам открыли новые счета. Новая управляющая компания всего 14 дней находится у нас, но уже заметны результаты. Отдельная благодарность. За отсыпку нашей дороги управляющей компанией «Уютный дом» и депутату Шлыкову Алексею Владимировичу за то, что вот за 14 дней они сделали гораздо больше, чем мы, наверное, за год или того более с той компанией видели. Та компания, ну и богу, не допросишься их ни о чем. Что бы ни говорили, в центре города доживем. Ни дороги. Все через нашу ограду ходят. Все возмущаются. Что у вас там в ограде? Ну что вы ничего не делаете? А мы никуда не можем добиться. Куда не, не ходим, нас везде футболивали. То мы не попали по коронавирусу куда-то, то мы не попадаем. Ни с оградой ничем не можем сделать. Ни в доме ничего не можем изменить. Все обещают и никаких движений, куда деньги уходили, как там, непонятно.